Вот сейчас время, в котором многие пары не могут найти друг друга до тех пор, пока личность человека не соединилась с базовой ценностью. Раньше, еще даже пять лет тому назад, еще доминантной матрицей и мотивацией для соединения в пары была, была программа выживания. Ну, то есть, образно говоря, вместе легче выжить. Да? Сейчас я очень много консультирую людей, очень много коммуницирую с молодежью, которым 20 и там троеточие, они другие. У них нет этой базовой концепции, этой конструкции, этой платформы. Они не соединяются в пары с целью выживания. Они сплошь и рядом соединяются в пары по ценностям. Но мы с вами, как э, существа, которые одной ногой там, другой ногой здесь, очень часто тоже впадаем в ступор, в затыки, даже на уровне создания своей пары, внутренней семьи из-за того, что время и пространство уже поменялось, и оно сейчас подсовывает партнерам друг друга на тарелочке через осознание ценностей. А мозг по привычке опирается еще на платформу выживания и, и ходит по миру и ищет э, по своим дефицитным программам себе партнера и почему-то не может его найти. А потому... Потому что пространство поменялось, и эти два существа как, как будто бы вот они вот так вот проходят друг мимо друга и, и не видят друг друга. Но как только эти два существа, даже если у них есть кармы дефицита, и они до сих пор еще там в каких-то программах выживания находятся, но как только они осознали свои базовые ценности, я это наблюдала на трансформационных играх миллион раз в Аурум Солл Клаб, когда это происходило, когда за одним игровым полем, столом или на трансформационных фестивалях такое же происходит. То есть в пространстве, где люди осознают свои, свою схожесть по ценностям, они бац и начинают видеть друг друга. Видеть и коммуницировать, и слышать, и входить в унисон.